Я рада вас снова приветствовать с вами Ирина Быстрова и сегодня мы будем собирать украшения из этих маленьких цветочков которые я показывала в предыдущих видео зайдите на мой канал и посмотрите единственное нет видео по листочкам вот этим которые вы видите но если вы мне напишите и сообщите что это видео нужно снять я его обязательно сниму листочки покрыты лаком мы просто берем наши маленькие цветочки и в разном порядке складываем их по нашему усмотрению. Потом тейп-лентой фиксируем то, что мы уже сложили. Не забываем тейп-ленту растягивать, она проявляет больше своих клеевых свойств. Сегодня я буду делать композицию на гребешок и колье. Делаются они по одному принципу, покажу просто некоторые разницы в создании. Поскольку у нас цветочки все на проволоке, это придает определенные удобства. Мы можем их располагать, менять их положение. Композиция получается более прочная. Ведь можно сделать цветочки просто бутончики и приклеить их, например, на тот же гребешок или ободок. Но я считаю, что так у нас больше возможностей появляется с проволокой. Единственное, я не сажала на проволоку большой цветок, который будет в середине композиции. Мне показалось, что так будет удобнее. получается такая красивая ботоньерочка эту композицию вы можете дополнить другими элементами можно сделать браслет ободок какую-то маленькую заколку даже из более мелких сделать какие-то сережки кольца декор для сумочки для обуви в общем дальше ваша фантазия вам подскажет как с этим всем поступить Потом мы подрежем, вот смотрите, какая красивая уже композиция получается, похоже на бутоньерку. Я обрезала кончики лишние и замотала целиком до конца этой лентой Вот один букетик у меня получился и второй такой же букетик делаю. Затем мы будем их соединять между собой. Соединяем навстречу друг другу. Длину хвостиков вы уже определите из того пространства, которое у вас должно остаться для центрального элемента, чтобы там ничего не мешало друг другу, все прикрывалось, все было красиво. И также этой лентой мы фиксируем между собой вот эти два букетика в единую композицию. Можно подклеить немножечко. Но, честно говоря, клей-пистолет не очень хорошо фиксируется к тейп-ленте. Можно обойтись и без клея, потому что тейп-лента достаточно плотно фиксирует. Даже если захотите, эту композицию уже разорвать, разъединить будет тяжеловато. И доматываем уже тейп-лентой до конца. под видео вы найдете список материалов и место где можно их приобрести это интернет магазин где я покупаю флористические материалы вот такая у нас получается композиция все примерили все подходит Теперь берем нашу заготовку. Нужно взять атласную ленточку, обрезать хвостик и опалить огнем, и вот фиксируем теперь секундным клеем к нашей заготовочке с изнаночной стороны, и начинаем потихонечку приматывать нашу цветочную композицию к заготовке между зубчиками по одному витку ленточкой и переходим к другому пространству между зубчиками и так накладываем друг на друга аккуратненько местами фиксировать можно секундным клеем И так заматываем я не стала заматывать целиком это не нужно только вот центральную часть как видите ничего сложного получается очень аккуратная прочная конструкция Гребешок мне нравится даже больше, чем заколки. Его можно использовать и для создания локонов. и Просто воткнув, я очень люблю делать пучок сзади, просто втыкаешь потом сверху гребешок с красивыми цветами, и очень красиво смотрится прическа. В любую прическу его можно использовать как украшение, не обязательно даже для фиксации. наматываем до конца, обрезаем, также поджигаем кончик не сыпалась лента и фиксируем клеем центральный элемент центральный цветок я буду приклеивать такая красивая получается композиция свеженькая такая весенняя летняя очень цветочная. Фиксирую я горячим пистолетом, хорошенечко прижимаем и дожидаемся, пока все остынет, подсохнет, зафиксируется хорошенько. Если где-то помялись лепесточки, их можно подправить. В этом вся прелесть Фамирана. Сборка колье проходит по тому же принципу, складываете композицию, собираете из этих частей. Единственное, что э, сматываем эту композицию не тейп-лентой, а атласной ленточкой. И по краям нужно оставить э, петельки, либо специальные петельки для бижутерии, либо сделать просто из кончиков наших цветочков петельки для того, чтобы просунуть туда ленточку или ниточку, на чем будет фиксироваться ваше колье, цепочку, предусмотреть эти моменты. Потом нужно придать форму необходимую нам. В зависимости от размеров вашей композиции, очень большой не делайте, поскольку это будет слишком громоздко смотреться. Сгибаем V-образно и оставляем необходимое место для фиксации. Точно так же приклеим цветок в серединку.